Есть ли возможность разорвать договор с высшими силами? Он был 20 лет назад. Спасала брата, сильно болел, никто не мог помочь. И я попросила, что помогите ему выжить, а я отработаю за него что надо. Сказали, через три дня будет ответ, хотя по законам так не делают. Да. Ответ был положительный: брату на следующий день стало сильно лучше, через день выздоровел сейчас и после, все было у него хорошо. 20 лет прошло. Да? Много это или мало, смотря с какой силой вы договаривались. Дорогая Галина, хотела бы вас порадовать, но шансов того, что я вас порадую, будет, наверное, немного, потому что велика вероятность и скорее всего вы заключали договор с юриансовыми силами а у них договора начинаются с момента заключения и заканчиваются смертью индивида, последнее необязательно. В зависимости от того, как рассчитался. Это такая кабала, в которую поступаешь на всю жизнь. И если вы действительно просили авраамического бога, всяких разных христианских святых, то есть эту, этот пантеон, к этому пантеону обращались, то скорее всего выкупить вас может только более более высшая сила, то есть кто-то из языческих богов, ваш Бог. Вероятность того, что вы сможете разорвать этот договор, велика, если вы найдете своего Бога, и Он уже как бы на объединенных усилиях это большая сила, и вы сила малая. Вот если вы такую силу найдете, соединитесь с ней так же, естественно, как могли бы соединиться. в отсутствие внутреннего сопротивления и других договоров, то тогда эта сила способна вас выкупить, потому что вы суть одно и она в этом деле будет очень сильно заинтересована. Если нет, если вы не находите такую силу, то пока вы не выкупите себя у этой системы, вам будет очень сложно, по крайней мере самостоятельный человек, как правило, себя выкупить не может. Это обычно а, длительное послушание, длительное выполнение договоров и так далее. Если эта сила не имеет отношения к христианскому эгрегору, а имеет отношение к антихристианскому эгрегору, которую в этом же самом христианстве называют бесовской, демонической, темной силой, обратной стороной, то они работают поскольку они созданы на принципе и на принципе дуализма, то они и работают на принципе дуализма. Выкупить оттуда себя можно и договор за закрыть тоже всегда можно. Надо просто выполнить ту работу, на которую вы подписались. Вот просто ее выполнить и зафиксировать. Работа сделана. Вашу ситуацию знаете только вы. Определитесь сначала с кем вы заключили этот договор. Точно и без лукавства, без акивоков, без сомнений. Если вы знаете, кто, чья, чья фамилия стоит на другой стороне листа, с кем, вы, с кем вы подписались, потому что вторая сторона, она ведь свое дело выполнила, и вы прекрасно понимаете, что они в своем праве. Другое дело, что на каких условиях, оговаривали ли вы сроки, оговаривали ли вы стоимость, да, коллеги, очень часто бывает, когда за какого-то близкого человека просишь, говоришь, все что угодно отдам, отказываюсь от этого, согласен на то-то, пусть у него, а у меня нет, все так и бывает, и хочешь потом достигнуть, да не можешь, поэтому надо понимать, какую силу в этот момент ты призывал, кому клялся в исполнении, потому что все же исполнено, а если все исполнено, не надо предъявлять претензий. Воин должен держать слово. Делайте запрос, формируйте другой договор с этой же самой силой. Договор на расторжение предыдущего договора. Четко оговаривайте условия, что вы должны сделать, чтобы и этот договор прекратился, и тот закрыть. Договаривайтесь или ищите силу, которая сделает это за вас. Лучше конечно сами. Потому что человеку на то и дана свободная воля, чтобы он научился справляться с такими вопросами сам. Вы попросили, вам дали. Все честно. Все честно. То, что вы не знали последствий ключайшему сожалению, беда человеческая, что он не знает законов, но это ничего не отменяет. Мне очень жаль.